Всем привет, ребят! С вами Антон Ларин. Сегодня у нас очередная интересная подборка самых крутых и интересных лего вещей, которые вам точно понравится. Кстати, подборка на целых 20 минут, поэтому рекомендую запастись чем-нибудь вкусненьким и присаживайтесь поудобнее. Также, ребят, не забывайте, что в конце видео у нас конкурс на 1000 рублей. Небольшой такой подарочек. Ну а теперь жмите лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и погнали!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 Скорпион Ива-3 – пистолет-пулемет, сконструированный в Словакии под названием «Лауга». Его разработка была начата в 2002 году, а в 2004-2005 годах уже существовали первые прототипы. Если кто-то шарит, он определенно заметил колоссальное сходство между реальной моделью и этой, сделанной из лего. Причем круто то, что создатели не пытались повторить там окрас пушки, а сделали ее тупо из разноцветных деталек, которые вместе смотрятся очень необычно и прикольно. Сразу атмосфера веселья и повышенного настроения появляется. У вас есть такое? Пистолет-пулемет MP5SD был разработан на основе конструкции MP5A2 для использования специальными подразделениями армии и полиции. Он изготавливается в вариантах с постоянным прикладом MP5SD2 и складным MP5SD3, либо же вообще без приклада MP5SD4. От обычного MP5 это оружие отличается наличием интегрированного глушителя. И вы сейчас такие сидите, слушаете это все внимательно, да? Думаете, что я реальную пушку описываю? Оно так и есть, но все то же самое с точностью до последнего факта относится и к этой лего-модели. Она очень крутая. На очереди Галил Ace. Компактная легкая штурмовая винтовка. Хотя с первым я бы поспорил. Она настолько детализирована и проработана, что мне даже страшно представить, сколько же здесь деталей. Тысячи так две, думаю, точно будет. В этой винтовке продумано все. Начиная от съемного магазина, заканчивая прикладом и рабочим механизмом перезарядки. Пушечка умеет не только стрелять, но и выбрасывать патроны. Вот это да! Вот это я понимаю качественная игрушка, а не та ерунда, что продается почти во всех детских магазинах. А это просто жесть, дамы и господа. Ребята из следующего видео решили побить просто все мыслимые и немыслимые рекорды. Они взяли и построили из тысяч лего деталек настоящий двигатель Rolls-Royce. Что именно это за движок, я не знаю, но выглядит прям как будто самолетный. Хотя в таком случае, при чем здесь Rolls, спрашивается. Ну да ладно, главное, что работа очень эффектная, колоссальных размеров и потрясающе функционирует. Это то, на что хочется смотреть минутами и часами, не отрываясь.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 Ставьте лайк, если хотели бы себе такого на дачу. Давайте-ка сыграем с вами в одну интересную игру. Я вам скажу, что сейчас будет оружие Star Wars, а вы по описанию попробуйте угадать, как оно называется. Согласны? Тогда погнали. Является оружием, в котором грубая сила преобладает над точностью, способным нанести огромный ущерб, но при этом достаточно миниатюрным, чтобы стрелять им с одной руки. М -м -м -м. Имеет среднюю дальность стрельбы 25 метров при максимальной дальности 50 метров. Потребляет энергию в 4 раза превышающую энергорасход стандартного бластера, так что блок питания разряжается уже через 25 выстрелов. Так, ну, думаю, этого для трушных фанов должно было хватить. Угадали? Да, ну, конечно же, это DL-44, тяжелый бластерный пистолет Хана Соло. Круто сделан, согласитесь? Бу – уникальный пистолет-пулемет в Borderlands 3, изготовленный Тедеори. Его можно найти в сундуке в конце дополнительной миссии «Вторжение в личную жизнь». Именно так, как и называется миссия, я бы назвал само оружие, а не Бу. Он выглядит как крутейшая киберпанк-узишка, ну или Мак-10. С такими бы ходили гопники лет так через сто. Плюс ко всему, оружие сразу сделано на красивейшей коллекционной ножке. Так и хочется поставить его на полочку, да не трогать, а тупо любоваться со стороны и скидывать с пушки пыль. К тому же она имеет красивый яркий окрас, голубоватый цвет тут заходит на ура. Также у ППшки все нажимается, все прокликивается, крутится, вертится, в общем, работает она как надо. Хоть бери и отправляйся в бой на поле косплеев, где тебе не будет равных. Кто-то вон фанатеет от маленьких оружий, как те же пистолеты-пулеметы, а другим, как, например, мне, подавай что-то побольше, что-то такое, чтобы как выстрелить, так хорошенько, нанести, так сказать, урон. Именно такую задачу и помогает решить следующее оружие под названием Rocket Джампер», ну или, как по-нашему, «Базука». Ракетница имеет стильный оранжевый окрас, приличные габариты, что едва помещаются на плече взрослого человека, и, к моему величайшему сожалению, нерабочую структуру. Ну то есть выстрелить из «Базуки» такое у нас с вами не получится. Это, наверное, мое самое большое разочарование за этот день. А я так надеялся. Вот мы и дошли до Call of Duty Warzone. А знаете, какую пушку из игры я для вас подготовил? Гранатомет MGL-32, также известный как «Боевая машина». Это одно из самых мощных, если не самое оружие в игре. Правда, шанс, что вы его найдете, мал и равняется 1%. Пам-пам. Но если вам удастся заполучить этого зверя, не упускайте момент взять его и разнести всем кабины. Пушечка получилась внушительной. Стрелять она, к сожалению, не умеет, но это не страшно. На фоне того, как она выглядит, возможность стрельбы является приятным дополнением, не более. Тот, кому пришла идея повторить именно этот гранатомет, определенно гений. МДЛ вышел действительно устрашающим. Если вам всегда была интересна тема космоса, а также вы любите конструкторы и в особенности кайфуете от Лего, то следующий набор буквально был создан для вас. Он представляет собой воссоздание Солнечной системы, где мы будем оперировать Землей, Солнцем и Луной. Когда вы крутите рычажок, механизм приводится в действие и наглядно иллюстрирует зрителям, как все на самом деле работает. Это суперзалипательный проект, который приглянется как обычному человеку, так и тем же учителям, чтобы показать на уроке. Но разве не крутая идея? М? Мне кажется, что после такого школьники никогда не решат прогулять следующий ваш урок.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 Знаете, как сокращенно называется следующее оружие? ПТРД. А знаете, как оно расшифровывается? Противотанковое ружье Дегтярева. Это советское оружие, которое в 1941 году уже приняли на вооружение. Хотя, в принципе, по фамилии Дегтярева уже, думаю, все стало понятно. Здесь особого смысла вникать в подробности я не вижу. Поэтому давайте просто заценим лук этой... Хотел сейчас сказать крошки, но язык не повернулся. Этой пушки. Во! И, как доктор прописал, даже игрушечный лего-вариант имеет внушительную пробивную способность. Вы только посмотрите, как он лупит. Жесть вообще. Кому-нибудь из вас знакомы магазинные винтовки Ли Энфилд? Очень жаль, если нет, потому что здесь у нас карабин джунглей. Британская винтовка, основой для которой послужило семейство Ли Энфилд. Карабин получился на 100 мм короче и почти на 1 кг легче своего предшественника. Тогда это считалось большим преимуществом. Знаете, почему я решил добавить это оружие в наш сегодняшний выпуск? Блин, да я просто не смог удержаться. Вариант из Лего получился настолько реалистичным. Да, именно реалистичным, что у меня не хватает слов. А это так раз. Обожаю сочетание черного и голубого. Окончательно добить нас решили сменными оптическими прицелами, которые лишь красят винтовочку, а не нагромождают ее, как это обычно бывает. Сейчас я покажу вам пушку под названием Venom X. Это такое особое оружие из Call of Duty Ghosts, появившееся с выходом Onslaught DLC. Оружие имеет несколько эффектов от стрельбы – кислотными лужами, огнем, молниями или превращение сидеров в союзников. Хотя, скорее всего, последнее выкупил не каждый, но да ладно, так как мы сейчас не в игре, давайте просто оценим лук пушки. На мой взгляд, он капец как похож на оригинал из Колды. Особенно круто смотрятся вот эти зеленые вставки сбоку.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 Короче, самосвал реально полезен как при поездках по неровным дорогам, так и на стройке. Вот что значит 6 на 6 основа, это я понимаю. А это наикрасивейший длинный японский меч – катана. И он тоже, представьте себе, полностью сделан из лего. Даже лезвие, да. К слову, обратите внимание на рукоять. Она же здесь точно такая же, какая и должна быть у катаны – в обмотке. Кстати, раз уж мы о ней заговорили, хотите расскажу парочку интересных фактов, которые я недавно прочел в какой-то статье. Первый. В фильмах нам часто показывают, как настоящие катаны и на весу разрезают шелковый платок. И это на самом деле является правдой. Хотя создан меч в первую очередь для того, чтобы разрубить пополам человека. Второй. Ни у одного человека на планете не получится сделать меч с первой попытки. Для того, чтобы овладеть этим искусством, необходимо учиться семь лет. Первые три года учебы ученики даже не прикасаются к инструментам. Они получают зарплату и делают все, о чем попросит учитель. 70% уходят именно на этом этапе, не успев взять в руки молоток. Но эти три года очень важны. Сначала ты принимаешь искусство ковки меча душой, после глазами, и только потом руками. А что касаемо катаны из конструктора, по моему мнению, это ужасно красиво. Меч получился очень длинным, четким, ну прям мечта любого мальчишки. Как нормально описывать следующего нашего гостя, я, честно сказать, до конца еще не понял. В общем, это что-то военное, что-то похожее на танк.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 Вот вы наверняка про себя думаете, что лего – это прикольно, но ни на что серьезное такие конструкторы не способны, и быть не могут. Именно поэтому я спешу показать вам следующий проект, который непременно вас переубедит. Это ткацкая машинка, которая сделана полностью из конструктора. Вы подсоединяете к ней свои нитки, и она автоматически сшивает из них определенный узор. Да, это не какая-то там кофта или тот же плед, но все равно это уже что-то. А значит, через годик-другой можно ждать лего-конструктор, который сошьет вам штаны –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 И Витар-21, или же Тавор, модель современного израильского автомата калибра 5,56 на 45 мм, выпускаемого концертом Israel Weapon Industries. Название автомата происходит от горы Тавор, на севере Израиля, упоминающейся в Ветхом Завете, а индекс 21 обозначает нацеленность оружия в 21 век. Эту лего-игрушку сделали максимально просто, насколько это было возможно, ближе по внешним показателям к оригиналу. Я вам даже больше скажу, вот правда, помести их от человека, шарящего в оружие метров на 20-30, и он бы не определил, где настоящее оружие, а где игрушка. В любом случае, даже копия топового перезаряжается, издает характерные до мурашек пробирающие звуки и круто стреляет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 Какое оружие у вас первым ассоциируется с мощным пистолетом? Лично у меня всю жизнь таким был, есть и наверное будет Desert Eagle или же Пустынный Орел, но слишком он уж крутой как по характеристикам, так и внешне. Ах да, кстати, любители игрушек, вы знали, что на самом деле в жизни дигл это совсем не такое популярное оружие как на войне, куда чаще из-за своих как раз таки характеристик его используют на охоте. Это я где-то слышал, сам уже забыл где, поэтому точно не дам определения, но такое есть, это правда. Если интересно, погуглите потом после ролика. Ставьте лайк, если тоже думаете, что двигатель это что-то очень сложное, что-то такое, что вы вряд ли повторите из подручных материалов. Тем более из деталей конструктора Лего. Вот-вот, я тоже так думал, до тех пор, пока не увидел следующий офигенный проект. Чуваки построили не просто крутейший декоративный двигатель из деталек Лего, но и сделали его реально полностью рабочим, то есть здесь установлена коробка передач, крутятся разные пропеллеры и тому подобное. В общем, супер крутая штука, просто нет слов. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео. И все, ты участвуешь! Ну а в прошлом конкурсе победил Максим Гетман. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!